Всем привет! Мы сегодня записывали видеоролик в замечательной студии Видеодеск. Ребят, спасибо вам за работу. Я думаю, что мы с вами будем работать не в первый и не в последний раз. Так что всех рекомендую, всех приглашаю в данную студию Видеодеск.